Добрый вечер и добро пожаловать в счастливую среду Такера Карлсона. Спустя несколько недель после того, как поезд сошел с рельсов в Восточной Палестине, штат Агая, вызвав настоящую экологическую катастрофу во всем регионе, Пит Бутигик, как будто сегодня вечером до сих пор не посетил Восточную Палестину. Почему? Что он делал? Как он объяснил репортеру Дэйли вчера вечером, он уделяет больше личного времени. Что вы можете сказать людям в Агае? Восточная Палестина, которые страдают прямо сейчас? Я бы отсылал вас примерно к дюжине интервью, которые я дал сегодня. если вы хотите организовать беседу, обязательно свяжитесь с прессой по этому поводу. Но я проведу этот разговор с вами. У вас нет для них сообщений? Я знаю, сегодня я много раз делился этим с прессой. Я бы отсылал вас к этим комментариям. Не могли бы вы поделиться им с нами? Нет, я собираюсь отсылать вас к комментариям, которые я сделал в прессе. Потому что прямо сейчас у меня есть немного личного времени. Я иду по улице. Вы собираетесь туда спуститься? В чем дело? Вы вообще собираетесь туда спускаться? Да. Когда вы уезжаете? Я поделюсь этим, когда буду готов. Могу я вас сфотографировать? Я отнимаю немного личного времени. Не просто робот, а противный робот. Могу я вас сфотографировать? И тогда он это сделает. Теперь вам интересно, что Бит собирается делать с этой фотографией. Она заставляет вас немного дрожать, если вы слишком много думаете об этом, так что мы остановимся. Сейчас это кажется древней историей, но осенью 2021 года не так давно американские цепочки поставок были близки к разрыву. Помните это? Более ста грузовых судов праздно плавали у берегов Лос-Анджелеса и Лонг-Бич. Это два крупнейших порта на западном побережье. Эти суда были заполнены потребительскими товарами, направлявшимися в магазины и потребителям по всей стране, но они не могли их разгрузить. Это негде сделать, контейнеры просто стояли там. И в любом случае, благодаря мандатам администрации Байдена на вакцинацию, не хватало дальнобойщиков, чтобы забрать груз и отвезти его куда угодно. Так что все это в совокупности создало худшее узкое место в доставке на моей памяти, и это продолжалось месяцами. Цены на транспортировку товаров в эту страну выросли на 600%. Так что если вам интересно, почему начала расти инфляция, это большая часть причины. Все это произошло не случайно. Узким местом стала техногенная катастрофа. И это могло бы быть, должно было быть устранено людьми, отвечающими за транспорт. Они называются департаментом транспорта. Но большую часть времени, пока разворачивалась эта катастрофа, Байден, министр транспорта Джо Байдена, то есть Пит Бутигик из Саутбенда, штат Индиана, был полностью отстранен. Он не был на работе. Он был дома. Он был в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком, позировал для селфи в социальных сетях. Now, Теперь Бутигик, казалось, нисколько не смутился из-за этого. Это работа, сказал он, хотя на самом деле он не играл никакой роли в рождении ребенка. Цитирую, возможно, это время вдали от профессиональной роли, но прошло очень много времени. И на самом деле это было время. Время на телевидении. Пит Бутигик использовал свое время, чтобы появляться в различных шоу, в том числе в представлении на канале ABC, где он подробно рассказывал о своей любимой теме, то есть о себе, а не о катастрофе с контейнерами. я... я... я... Yeah. Yeah, yeah. Тем временем корабль накапливался за пределами портов, и инфляция so росла. Так что это должно было окончательно положить конец карьере Пита Бутигига на посту министра транспорта. Возвращаемся к вам в Чтобы вы не so думали о его личном пути самопознания, произошла чрезвычайная ситуация, и Бутигиг проигнорировал ее. Если что-то является основанием для увольнения кого-то, так это это. Но администрация Байдена не увольняла Пита Бутигига. Они поступили наоборот. Они похвалили его за то, что он сломал какой-то важный, но не очень четко очерченный, стеклянный потолок, от которого вы должны быть в восторге. Они вознаградили его за невыполнение служебных обязанностей. Так что, поскольку люди действительно реагируют на стимулы, Пит Бутигик продолжал это делать. Он продолжал гордо игнорировать свою работу. Тем временем, за пределами маленького изящного кукона мэра Пита, состоящего из бестроя селфи в Instagram, жизнь в Америке продолжается, и во многих местах она становится все жестче. Не то чтобы его это волновало, даже немного. Вот мэр Восточной Палестины 16 февраля, почти через две недели после крушения, Объясняет, ну, что ты он ты? ничего не слышал от Пита Бутягиго. Я не знаю. Yes. Первый раз, когда я что-либо слышал из «Белого дома», это было на прошлой неделе. Он все еще не уехал. На этой неделе люди в Восточной Палестине кашляют кровью. Мы знаем это, потому что разговаривали с парой из них прошлой ночью. Но все же Пит Бутягик так и не появился. Кстати, Дональд Трамп появился. Он уехал сегодня. Он не в состоянии устранить проблему. Не похоже, чтобы он был министром транспорта. Но Трамп действительно привез поддон с бутилированной водой, а затем купил ужин для всей пожарной службы в Макдональдс. Что бы вы ни думали о Трампе, по крайней мере, он заботился о том, чтобы пойти туда. Да, Это уже кое-что. На самом деле, это деле этого достаточно, думаете, чтобы заставить really вас задаться вопросом, как кто-то, кому явно все равно, даже немного. Кто даже не заботится настолько, чтобы притворяться, что ему не все равно, получил одну из самых важных должностей в кабинете Байдена – работу с реальными обязанностями. Как ему это удалось? Мы знаем, каков будет ответ. Нет, люди, судья ничего не знает о транспорте. Мы бы поспорили на деньги, что он не умеет водить с ручным переключением передач. С другой стороны, люди, судья он играет на пианино и говорит по-норвежски. Давайте наймем его. Смотрите. Вот он был вчера в центре внимания, а сейчас занимает третье место в вопросах общественного мнения с речью, которую многие назвали исторической. Он пока что вдохновляет, и это то, чего абсолютно хотят избиратели. Он так привлекателен по многим причинам. Он ветеран, он открытый гей. Он из Индианы. Вы концертный пианист. Вы говорите на многих языках, в том числе на норвежском, который вы выучили, потому что хотели почитать книгу. Второе пришествие Обамы. Это мы еще посмотрим. Возможно, мои молитвы были услышаны, если это Правда. Жеребьевка до этого момента была молодой, свежей, позитивной движущей силой перемен. Этот парень – куриный суп для моей души. Значит, вы вроде как мечтаете увидеть, как Пита Бутигигу уволят с работы. Что-то личное. Не так много людей ненавидит Бита бутигига Какой бит бутигиг на самом деле, или насколько хорошо он говорит по-норвежски, не имеет значения. Вы страстно хотите, чтобы его уволили, потому что вы страстно хотите, чтобы кто-то в какой-то момент был привлечен к ответственности за катастрофы. Когда администрация Байдена вывела войска из Афганистана и вооружила талибов одной из крупнейших вооруженных сил во всем регионе, никто не был наказан. Единственный человек в вооруженных силах США, которым нам известно, кто был наказан за это фиаско, был парень, который пожаловался на это. Вот и все. Никто никогда не был наказан за ковид. Когда выясняется, что вакцины сделали не то, что они думали, а то, что они обещали нам сделать. Когда блокировки причиняют боль большему количеству людей, чем помогают. Когда Фаучи был пойман на лжи практически обо всем, ни один человек не был наказан. Так что было бы отрадно увидеть, как кто-то понесет наказание за это фиаско, за тысячи сход с рельсов, сход поездов с рельсов, которые мы наблюдаем каждый год. Как беспечно сообщили нам на днях люди, которых нужно судить. Но, Пит, но судите, я еще не уволен и, скорее всего, не будет уволен. Почему это так? Мы думаем, это потому, что он согласен с основной идеей администрации Байдена, а это справедливость. А справедливость означает, что мы будем принимать решения, основываясь на том, как вы выглядите. И люди, чтобы судить, все в этом замешаны. Посмотрите, как он объясняет, что на самом деле все жизни не имеют значения. В 2015 году вы сказали, что все жизни имеют значение, когда говорили о двух полицейских столкновениях, которые происходили в Саутбенде. Это было ошибка, чего я не понимал в то время, так это того, что эта фраза в начале середины, особенно в 2015 году, стала рассматриваться как своего рода противопоставление лозунгу Black Lives Matter. И таким образом это заявление, которое кажется очень успокаивающим, против которого никто не может быть против, на самом деле оказалось использованным для обесценивания того, о чем нам говорило движение Black Lives Matter. С тех пор, как я узнал о том, как эта фраза использовалась для противодействия этой активности, я перестал использовать ее в этом контексте. Представьте себе, что я извиняюсь за то, что сказал, что все жизни имеют значение. Нет, на самом деле они не все имеют значение, говорит глава Департамента транспорта. И теперь вы можете видеть, что он говорит серьезно. Поезд сошел с рельсов на его глазах в городе, полном избирателей Трампа со средним образованием, о которых никто не заботится, и они остались позади, и их еще больше игнорируют. Но это не экологический расизм, нет, это справедливость. Так ясно, что он знает, что все жизни не имеют значения, и он вознагражден за это. Виктор Дэвис Хэнсон, старший научный сотрудник Института Гувера и присоединяется к нам сегодня вечером для оценки. Профессор, спасибо, что пришли. Разве не было бы здорово увидеть, как кто-то расплачивается за неумелость и безразличие? Да, так и было бы. Однако он прыгнул на пресловутую акулу. Он воплощение пустого класса резюме. Его единственной квалификацией для этой работы были его удостоверения в области политики и тот факт, что он учился в Гарварде и Оксфорде. А средства массовой информации и велосипедная прибрежная элита восхищались им. Но в остальном Такер, у него было прикосновение Медаса. Все, к чему он прикасался, будь то переполненность портов в наших крупных портах или ограбление поездов, следующих в порты. Или эти недавние четыре аварии, в которых... В которых авиалайнеры чуть не потерпели крушение или взрыв на юго-западе или полный крах во время курортного сезона нашей системы авиакомпаний или этих железнодорожных вагонов. Все, что он либо игнорирует, либо предлагает эти банальности. И как иронично, что прямо накануне или прямо в разгар, я бы сказал, этой трагедии в Восточной Палестине, в этом белом рабочем классе, крошечной общине с доходом. Средний доход около 45 долларов ноль. Он читал нации лекцию о том, что белые каски не похожи на общину, которую они мы работаем в. They are working in, and that's а это неправда. Дело не, true. не true. только в том, что он подворствует, но и в том, в том, что он часто, часто он бывает неточным и невежественным. Здесь, и, в, в Калифорнии, большинство строителей, которых вы видите на элитном, элитном побережье, побережье, латиноамериканцы, а, а большинство жителей — белые представители высшего, высшего класса. Именно так устроена Америка. Но он всегда пытается вместо того, чтобы действительно что-то делать, он всегда пытается одержать риторическую или абстрактную победу. И я думаю, что люди в конце концов просто почувствуют, что устали от него, и он боится. Он также говорит очень смело, как будто он смелый и динамичный, но он очень трусливый, потому что он боится пойти и встретиться лицом к лицу с этими людьми и рассказать им, почему Фима потратила впустую две недели, прежде чем они решат свои проблемы, и почему его там не было. И мы знаем, что причина в том, что он не хочет сидеть там и разговаривать с людьми, когда они задают ему вопросы, на которые он не может ответить. И поэтому он просто в некотором роде то, чем является весь этот кабинет министров. Что этот кабинет либо был основан на том, чтобы быть, так сказать, первым в своей области специалистом по политике идентичности, либо они были кандидатами, которые сняли свою кандидатуру и выдвинули кандидатуру Джо Байдена. Но в остальном ни у кого из них не было никакого очевидного опыта или знаний в той области, в которой они должны были служить нам, людям. Это верно. Это просто немного <сос挤>. забавно. Они а уже два года читают 2 нам 2 лекции о чем-то, что, что называется экологическим расизмом, а, а затем происходит настоящая экологическая катастрофа, катастрофа посреди сообщества людей, которые не голосовали том, за и них, и они игнорируют это. По-моему, это, это действительно похоже на экологический расизм. Так оно и есть. И причина в том, что Восточная Палестина находится прямо на границе Пенсильвании и находится в Клингере. Это тот самый район, который в 2008 году взорвал Барак Обама, поскольку они цепляются за свою религию. И потом мы знаем, как Джо Байден называет сторонников Трампа болванами и отбросами, и мы знаем неисправимую и прискорбную лексику Хиллари Клинтон. Так что у них длинный послужной список пренебрежительного отношения к белому рабочему классу. Я не знаю, почему они думают, что им это так легко сойдет с рук без какой-либо реакции, но это так, это расизм. И если бы это было в Малибу, или это было в Мартас-Виньярде, или даже в Комптоне или Южном Центральном округе, то правительство США немедленно отреагировало бы на это со стороны этой администрации. Верно, среди богатых или модных бедняков, но эти люди каждый раз проваливаются сквозь землю. Виктор Дэвис Хэнсон, присоединяйтесь к нам сегодня вечером. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Итак, как вы сказали, администрация Байдена фактически ничего не сделала, чтобы отреагировать на реальную экологическую катастрофу. Дональд Трамп, напротив, посетил сегодня город и купил много Макдональдса для бригад по уборке и для пожарных. Он раздавал воду в бутылках, в том числе воду Трампа. Трамп также поблагодарил Джона Рурка из транспортной компании Blue Line за то, что он доставил воду людям, которые там живут. Смотрите. И я хочу поблагодарить тех из вас, кто помог Джону Рурку, который фантастически переезжает по голубой линии. Джон здесь. Здравствуйте, Джон. Хорошая работа. К нам подъезжает много грузовиков с водой, не так ли? Это правда. Вы фантастический парень. Джон Рурк из Blue Line, Line. We'll be we'll be присоединяется Blu -Line. к нам прямо right сейчас. Джон, so большое спасибо, что пришли. What, what что вы там увидели? Мне стыдно, there? что мы там не были, но каково ваше впечатление от того, что происходит uh, в Восточной Палестине? У меня сложилось впечатление, Такер, спасибо, что пригласили меня, что люди там намного более мотивированы, чем вчера в это время, и это факт. Тот факт, что президент Байден отказался приехать в этот маленький городок, когда он должен был быть Джо Скрэнтоном, героем маленького городка рабочего человека, и он даже не может показаться в городе американских граждан, которые нуждаются в его руководстве, которые ужасно нуждаются в помощи правительства. И он доказал то, что, я думаю, все уже знали в этой стране. Это то, что он не лидер для этой страны, и что думаешь? Он... Трамп — лидер, которым мы все его знаем, и он лидер этой страны. И он доказал это сегодня. Это было лидерство, которое я видел сегодня. Я видел, как люди стояли на улице и кричали в честь этого человека, скандируя США, США. У меня просто мурашки по коже. И то, что президент Трамп лично поблагодарил меня, это чуть не довело меня до слез, чувак, честно говоря. Я просто скромный парень, я работающий человек, семейный человек, и возможность, чтобы кто-то вроде него поблагодарил меня лично, была большим событием для меня в моей семье. Я так и думал. Так что на самом деле это просто своего рода общая картина, один на один второй раз с тех пор, как вы там были. В 2015 году Трамп появляется из ниоткуда, затем он становится кандидатом, и СМИ начинают говорить, подождите, в забытых городах есть много забытых людей. Городов, которые построили эту страну. Людей, которые родились здесь и были полностью проигнорированы. Может быть, нам следует обратить некоторое внимание на этих людей, которые умирали моложе всех нас. Я не думаю, что это когда-либо случалось. Чувствовали ли жители Восточной Палестины, с которыми вы разговаривали, что кто-то обращает на них внимание при власти? Абсолютно нет. Этим людям нужна помощь, хорошо? Мы размещаем нелегальных иностранцев в отелях и пятизвездочных отелях в Нью-Йорке. А жители восточной Палестины даже не могут найти настоящий отель, в котором можно остановиться на значительное время, или какие-то реальные деньги, которые они могли бы потратить. Может быть, и получить свой собственный вербом, или что-то в этом роде где-нибудь, где они на самом деле вы можете взять месяц и уехать из города подальше от этого мирского воздуха и необходимости видеть сотни рабочих. В каждой реке, в каждом притоке есть шланги и аэраторы, и они распыляют воду в эти реки, и кто знает, откуда берется вода. Люди не имеют ни малейшего представления о том, что, черт возьми, происходит прямо сейчас в их городе в Восточной Палестине. Они понятия не имеют, и это из-за таких людей, как Бутигик и Джо Байден. Они буквально понятия не имеют, что они делают, и именно поэтому их там нет, потому что кто-нибудь их позовет, и это то, чего они боятся. Да. Этим парням очень повезло, что сельская Америка мирная и законопослушная. Is, is Они действительно are. такие, в отличие от многих городов. Я бы ни за что не стал мириться с этим. Джон Рурк, ценю это. So большое вам спасибо. Еще, Еще раз спасибо, Такер. Вы знаете, что такое большое жюри присяжных? Все слышали о большом жюри присяжных, но кто входит в состав большого жюри присяжных? Предстоит грандиозное путешествие по делу бывшего президента, и ведущий присяжный заседатель этого большого жюри только что назвала себя таковой и немедленно отправилась в турне. И оказалось, что она законченная сумасшедшие, И мы это не преувеличиваем. У нас есть запись. Что бы вы ни думали о Дональде Трампе, когда он дает волю толпе людей, он просто невероятен. Если вы не видели запись, на которой он делает заказ в Макдональдсе в Восточной Палестине, побалуйте себя. Он поражает всех в зале. Опять же, вам не обязательно любить Трампа, чтобы знать, что он действительно хорош в этом, и это реально. Он это чувствует. Вот почему у него это так хорошо получается. Так что он представляет огромную угрозу. Но в нормальной стране в условиях демократии вы бы позволили избирателям решать, хотят ли они, чтобы он снова управлял страной. Но нет. Пристрастные прокуроры на всех уровнях, государственном и федеральном, пытаются помешать ему снова, баллотироваться в президенты. Все это знают. Никто никогда этого не говорит. Но это правда. Это происходит. В округе Фултон, штат Джорджии, например, прокуроры собрали большое жюри присяжных, и они привлекли к делу ведьму, назвавшую себя ведьмой. Это большое жюри, расследующее дело Трампа вмешательстве в выборы. Другими словами, за то, что он жаловался на явно несправедливые выборы. Теперь этого человека зовут Эмили Корс. Она входит в четверку присяжных, и она публикует в интернете информацию о различных заклинаниях, которые она может произносить. CNN только что взяла у нее интервью. Как все прошло мы дадим вам оценку. Смотрите. Это не короткий список. Не короткий список. Еще больше. I mean, когда речь заходит о 75, 75 свидетелях, это не так. Я предполагаю, конечно, что это не 75 человек. Не могли бы вы охарактеризовать это как 20 человек? Я say, не могу сказать, что считала. <laughs> okay. Хотя, по-моему, well, я know. слышала, как вы говорили в другом интервью, больше дюжины. Я думаю, что да. Мне было бы интересно узнать. Я уверена, что мы услышим от него больше после того, как все это выйдет наружу. Я буду счастлива до тех пор, пока что-то происходит. Да, просто присяжные из ваших коллег. Это гарантировано Конституцией. Чарли Хёрт, редактор общественного мнения в Вашингтон Таймс, он сейчас присоединяется к нам. Я даже не знал, что это разрешено. Я не знал, что этим четырем людям, кто бы это ни был, разрешено давать интервью на месте происшествия во время заседания большого жюри или нет. Что вы об этом думаете? Я остановлюсь. Что вы думаете по этому поводу? И другие присяжные выбрали ее в качестве четырех человек. Так что мне бы не хотелось видеть остальных присяжных. Это женщина, она сумасшедшая, очевидно, как вы заметили, но это примерно то, что вы получаете с Америкой на ТикТок. Это так. Для нее все это большая проблема в социальных сетях. И тот факт, что она, не говоря уже, конечно, о таких вещах, заседания большого жюри должны проводиться тайно. Она, очевидно, прошла через все это, но это вызывает всевозможные вопросы. Боже мой, что еще происходит в тайне, если это именно то, с чем вы сталкиваетесь? Но если не что иное, она пример того, почему мы должны позволять заседать в жюри присяжных только тем людям, у которых есть работа и которые платят налоги. И она также пример того, как избегать онлайн-знакомств. Это абсолютная well, правда. И true. я не собираюсь I'm вступать в дискуссию по этому поводу, Чарли, но позвольте мне просто подтвердить свое agree. согласие but с этим. Но очень быстро общая картина того, что здесь происходит, такова. Демократы используют правовую систему, чтобы помешать кандидату в президенты баллотироваться на пост президента. President. Вам не обязательно Now, любить Трампа или... Это it не имеет значения. Если вы верите в нашу систему и хотите продолжать, вы должны быть возмущены, волосы у вас должны гореть от злости по этому поводу, но насколько я могу судить, никто ничего не говорит. Это действительно серьезно. Сторона всего этого. Она смешная, над ней легко посмеяться, но подумайте вот о чем. Подумайте, было ли это действительно серьезное дело, и подумайте, были ли у вас действительно серьезные взрослые прокуроры, ведущие серьезное дело. А вы тот человек, которому грозила пожизненная тюрьма. И вы посмотрели на скамью присяжных, и увидели этого сумасшедшего, сидящего на скамье присяжных. Эти люди высмеивают все, за что мы выступаем. И я бы сказал, что во многих отношениях даже более важной, чем голосование, в этой стране является концепция жюри, состоящего из ваших сверстников. Вы не можете быть обижены кучкой людей, которые не похожи на вас, которые не принадлежат к вашему обществу. И мысль о том, что у вас будет большое жюри присяжных с такими людьми в составе, делает все это насмешкой. Это совершенно верно. Exactly right. Это могли бы быть I mean, вы. Это абсолютно правильно. И я right? надеюсь, And что люди подумают об этом. Даже люди, которым не нравится Трамп, подумайте об этом. Мы слишком много нарушаем. Чарли Хёрт, спасибо вам. Раз so вас видеть. Итак, один из самых страшных примеров дезинтеграции – это крах стандартов безопасности в коммерческой авиации, и это абсолютно реально. После перерыва мы расскажем вам историю о том, как это влияет на безопасность, и это страшно. И надеюсь, люди проснутся и что-то с этим сделают. Мы скоро вернемся. Я родился в 1974 году в крошечном карибском государстве Антигуа, и по всем отзывам он был выдающимся человеком. Конрад был главой семьи, сказал его брат. Мы все равнялись на него. Аска, безусловно, был человеком глубокой религиозной веры, и мы знаем это, потому что его последние слова за второе мгновение до смерти были, цитирую Господь, «Теперь у тебя есть моя душа. Представьте, что вы произносите это в качестве своего последнего предложения». Но его смерть — это скандал. Причина его смерти — скандал, и многие в авиационной отрасли знают об этом, но об этом никогда не упоминают публично. Поэтому мы подумали, что расскажем вам, потому что в его смерти есть уроки для всех нас, кто путешествует на коммерческой основе. В феврале 2019 года Аску был первым офицером, пилотировавшим грузовой самолет Amazon Правильно для подрядчика Atlas River. Они летели на Боинг 767. Когда он приблизился к аэропорту Хьюстона, Аска взяла на себя полный контроль над самолетом. Несколько секунд спустя, пытаясь включить скоростные тормоза для посадки, Аска случайно нажала на переключатель, который перевел самолет в режим обхода. И это дало самолету неожиданный толчок тяги. В ответ на этот неожиданный толчок, спросите паникера. Вместо того, чтобы проверить свои приборы, чтобы выяснить, что происходит, он сильно нажал на рычаг управления. Он нажал так сильно, как только мог, а затем нос самолета нырнул сквозь облака прямо в воду. Самолет был уничтожен при ударе. Это убило его, его второго пилота и еще одного пилота, который просто ловил попутку. Так что из одних этих фактов было очевидно, что Конрад Аска, каким бы порядочным человеком он ни был, не должен был управлять самолетом. И его личные дела это убедительно подтверждают. До того, как он начал летать на 767 для Amazon и Atlas Air, он был пилотом семи различных авиакомпаний, включая Mesa Airlines. Несколько инструкторов у Mesa сообщили, что Аска часто был перегружен в кабине пилотов, как и в день своей смерти. Один пилот позже рассказал, что в чрезвычайных ситуациях спрашивал цитату «Становился чрезвычайно встревоженным и начинал нажимать на множество кнопок, не думая о том, на что он нажимает, просто чтобы что-то сделать». Чтобы внести ясность, для пилота это может быть смертельно опасно, и так оно и было. Авиакомпания Атлас Air говорит, что не знала ни о чем из этого, когда нанимала АСКУ. Но как только он прибыл в Atlas Air, Аска настолько плохо владел тренажером, на котором должны тренироваться все пилоты, что компании пришлось возобновить обучение на тренажере только для него. Все остальные его одноклассники закончили школу. Как и следовало ожидать, в своем заключительном отчете по авиакатастрофе, Атлас назвал в качестве причины смертельной аварии, цитату, системные недостатки в методах отбора и оценки эффективности авиационной промышленности, которые не смогли устранить недостатки, связанные с способностями первого офицера, и неадаптивная реакция на стресс. Кстати, это то, к чему стремятся все авиакомпании и военные с тех пор, как появилась авиация. И спросите его семью, которая потеряла сына, мужа и брата, знала ли она об этом. И поэтому они подали несколько судебных исков против Atlas Air и Амазон за грубую халатность, в частности за то, что посадили этого человека в кабину пилотов, несмотря на его очевидную неспособность управлять самолетом. Так почему же он летел на самолете? В его конкретном случае у нас нет окончательного ответа, но это кажется довольно очевидным. Такие авиакомпании, как Atlas Air. Фактически все авиакомпании делают все возможное, чтобы нанимать и переподготовлять пилотов на основе несущественных критериев, таких как их внешний вид. И ваша внешность, повторяю, не имеет ничего общего с вашей способностью управлять самолетом, делать операции на сердце или делать что-либо еще. Это несущественно. Но на своих веб-сайтах, как Amazon, так и Atlas Air, объяснили эту цитату. Разнообразие имеет первостепенное значение во всем, что они делают. Вот цитата с веб-сайта Atlas Air. Мы используем разнообразие справедливость, и инклюзивность в качестве бизнес-стратегии и движущей силы инноваций. Мы руководствуемся философией ДАИ. О oh, да, по-видимому, это так. И посмотрите на результаты. Amazon, конечно же, говорит то же самое. Это не выброс. Это происходит не только в Atlas Air. Это происходит у каждого крупного перевозчика в Соединенных Штатах. Соображения безопасности игнорируются в пользу того, что называется справедливостью. Мы принимаем на работу по внешности, а не по способностям. Это безумие, и в данном случае в результате погибли три человека. United Airlines пообещала, что это будут женщины и меньшинства. Верно. Не лучшие пилоты, а люди, которые выглядят определенным образом. Как мы уже говорили вам, в декабре самолет United Boeing 777, направлявшийся в Сан-Франциско, упал в океан через несколько секунд после того, как упал. Он просто упал с неба. И пилоты, которые которые, по-видимому, не были должным образом подготовлены или наняты по неправильным причинам на основании не относящихся к делу критериев, были отправлены обратно на обучение. К счастью, сотни людей на том самолете выжили. Но подобные вещи происходят по всей отрасли. Поговорите со всеми, кто там работает. Поговорите с любым работающим пилотом прямо сейчас. Авиакомпании находятся в безумной борьбе за достижение целей справедливости, а это значит, что они отодвигают безопасность в сторону в пользу идеологии. И люди погибнут. Люди погибли. Это повторится снова.